В салонах 19 века считалось неприличным, если мужчина приглашал танцевать одну даму больше трех раз. Уже после второго танца он должен был объявить помолвку. В США женщины до сих пор никогда не наводят марафет на людях. Это считается неприличным, так же, как и просто смотреться на людях в зеркало. Перчатки когда-то были сугубо домашним аксессуаром. Несмотря на то, что перчаток было великое множество, спортивные, бальные для охоты и специальные перчатки для лакеев, надевали перчатки только дома, так как на людях делать это считалось неприличным. В 20-е годы 20 -го века в российских школах считалось неприличным грамотно писать, поскольку это было не по-пролетарски. За грамотность могли даже написать донос. В Великобритании считалось неприличным вязать на людях, хотя можно рассказывать истории, связанные с вязанием. Кстати, в последнее время вязанием в Британии увлекаются мужчины. Вязание стало третьей после футбола и политики темой для обсуждения в барах и пабах. В Болгарии долгое время неприличным для мужчин считалось выпивать меньше полутора литров вина в день. Вино в Болгарии стоит копейки, так что умеренное его употребление долгое время считалось признаком негостеприимности. Во время японской чайной церемонии считается неприличным сидеть, скрестив ноги. Вытягивать ноги в сторону соседа – это верх развязности. Поэтому участники церемонии сидят на собственных пятках. Что касается России, то на рубеже 19-20 веков считалось совершенно неприличным приобретать поддачу это понятие существовало уже тогда, участки площадью менее 10-12 соток. По правилам хорошего тона, которые действовали в русских боярских усадьбах, во всех случаях жизни, разговаривая с кем-нибудь, считалось неприличным становиться к этому человеку в полоборота. Ходящую в гостиную особу не надлежало пристально осматривать с головы до ног, поскольку это может поставить скромного человека, особенно женщину, в самое неловкое положение и лишить ее всякого самообладания. В Таиланде считается неприличным дотрагиваться до головы собеседника и похлопывать его по плечу. Это считается нежностями, а публичное проявление нежности в Таиланде неприлично. Петя и Миша играли на грязном и темном чердаке дома. Потом они спустились вниз, у Пети все лицо было грязным, а лицо Миши чудом осталось чистым. Несмотря на это, только Миша отправился умываться. Почему?»